канале. Меня зовут Елена Туманова и сегодня я хочу поделиться с вами своими достижениями работы на платформе Кемат Клуб. 10 июня я зарегистрировалась и сегодня 15 июля, чуть больше месяца и за все время мой доход составил 1162 кмр. 1 кмр приравнивается к 1 доллару, то есть Моя зарплата практически в пассивном режиме за месяц составила 1162 доллара. Это прекрасный результат, я очень рада. И я уверена, что каждый желающий, кто захочет получить мою личную консультацию и примет решение инвестировать в Химатклуб, Будут зарабатывать также и даже больше. В моей команде есть четкая стратегия, по которой мы двигаемся и зарабатываем. Сегодня у меня торжественный день. Сегодня я выполнила следующий ранг – профессионал. И компания мне выплатила премиальные 500 КМР или 500 долларов это очень приятно и это случилось всего за один месяц так легко как на платформе от клуб зарабатывать я еще нигде не зарабатывала поэтому всем рекомендую обратите внимание на этот стартап и задайте мне вопросы это уже второе вознаграждение которое мне выплатила компания за закрытие ранга Давайте перейдем в финансы, бонусы. И вот здесь можно видеть, что 15.07 закрыт ранг профессионал, ранг профит и выплачено 500 КМР. Если отлистаем назад, вот это, это все вознаграждения, которые приходят по партнерской программе. Я занимаю активную здесь позицию. У меня открыта партнерская программа. Чтобы у вас она тоже открылась, здесь необходимо инвестировать в стейкинг не менее 100 долларов. И тогда у вас тоже откроется реферальная программа, и вы будете зарабатывать с первой линии 15%. А если начнете двигаться по карьерной лестнице, то у вас откроется вторая, третья и так далее линии. А это все очень хорошие деньги. Здесь можно видеть, что и с первой линии приходит вознаграждение, со второй линии. А сегодня у меня открылась и третья линия, с которой я буду зарабатывать 5%. Так, листаем назад. Еще падают денежки, еще падают. И вот здесь видим, да, что через 10 дней, 26 июня, через 10 дней после регистрации в этой платформе, я закрыла ранг специалист и ренд профит составил 80 КМР или 80 долларов. Итого, при минимальных вложениях, сюда я вложила немного, в основном увеличила сумму своего депозита в стейкинге за счет полученного реферального вознаграждения. А чистая премия за мою работу в компании, за закрытие рангов, составила 580 долларов. Это как раз составило половину от всего заработанного за месяц. Я думаю, это отличный результат и я очень довольна собой. Давайте перейдем в стейкинг. В стейкинге у меня сейчас работает 994,81. Я сегодня пополню еще здесь на небольшое количество долларов. И у меня будет в стейкинге работать 1000 долларов. Это то, куда я стремилась. И такого результата я достигла всего за один месяц. Начала со 150 долларов. Давайте посмотрим дивиденды. Первый учетный период составил 16 процентов здесь сумма была гораздо меньше и второй период составил 17 процентов но здесь у меня уже работал депозит порядка 900 долларов давайте расскажу немного о стейкинге. для того чтобы начать зарабатывать на платформе кейман клуб вам необходимо участвовать в стейкинге. если вы пополняете ваш баланс не менее чем на 100 долларов и отправляете их в стейкинг, то каждую пятницу вы начинаете зарабатывать свои дивиденды. Если прошлые учетные периоды у нас начисления были каждые 25 дней, то с этой недели мы начинаем получать свои дивиденды по стейкингу каждую неделю. Каждую пятницу. И э, до следующих начислений дивидендов остался один день. Завтра, 16.07, нам будут начислены наши комиссионные. Меня это тоже очень радует, потому что компания дает хорошую динамику. Очень популярны становятся многие лидеры сетевых компаний. Заходят сюда многие инвесторы, заходят сюда, потому что очень много предложений для инвесторов, для того, чтобы увеличивали свои свободные деньги. И люди с удовольствием интересуются и заходят и инвестируют в этот стартап. Поэтому компания решила сделать еще более интересное предложение для инвесторов. И мы комиссионные получаем теперь каждую неделю. Через один день мы получим комиссионные. Ну, надеюсь, что это будет не менее 4-5% в неделю. Я думаю, что за 4 недели или за месяц комиссионные составят не менее 17%. Ну что ж, завтра и посмотрим. Очень важно, если вы Открываете депозит не менее чем на 100 долларов, у вас открывается еще один источник дохода. Вы начинаете зарабатывать по партнерской программе. А партнерская программа здесь очень щедрая. С первой линии, с каждого вашего приглашенного вы зарабатываете 15%, со второй линии 10%. И с третьей линии 5 процентов и так еще до 6 линий и у меня сегодня как раз при выполнении ранга профессионал открылась еще и третья линия соответственно я стану теперь зарабатывать еще больше платформа ким это бизнес агрегатор и позволяет каждому желающему запускать свои собственные сетевые матричные проекты приглашаю всех в мою команду приглашаю на бесплатные тесты приглашаю в моей группы получаете от меня стратегии, подарки и начинайте зарабатывать вместе со мной и с моей командой. На этом все. И я желаю всем нам отличного профита. Всем пока!